Антон, здравствуйте. Привет. Меня зовут Ясно. У меня тут разборки с этим с ЖКХ. Я по вашему шаблону собираюсь написать в суд значит, как, по теме ж, живого. Угу. Но, по, посоветуйте, какой лучше суд, мировой суд писать или в городской? Я живу в области, могу лучше в написать, либо в либо свой судебный участок. А что ты конкретно хочешь написать? Ну, я вот хочу добавить еще к твоему то, что вот, по этим... По этому счету, то есть 408.21 должен быть банковский. Вот, они производили оплату на 407.02. И так как я не являюсь должником, но ну, производил оплату на другой счет вот по этой теме. Подожди, а что у тебя за ситуация? Кто-то в суд подал, что ли, или что? Да нет, в суд не подавали. никто Я могу заранее, допустим, судья морта осмотреть это дело. Без привлечения меня, допустим. То есть я хочу первый подать, как бы иск. На предмет иска какой? У меня-то тут а. этот, как, а, автомат. Ну, то есть подключили или опечатали. Вот, я его опять включил. То есть там написали, там, типа, обратимся в полицию. Вот она, будут разбирательства. Вот, я, я его включил опять. Они там перегразились каким-то штрафом. Коротко, в двух словах. Незаконное отключение от электричества. Незаконно, да, я писал. Заявление о преступлении в прокуратуру. То есть они бездействуют. И Следственный комитет вызывал полицию. То есть я не застал, кто отключал. Вот. Видеофиксации не, не произошло, никак. То есть без меня не отключали. И бомбировали. Просто я им, я им сказал, что право не обрезайте. Я запрещаю потому что они у меня кабель подземный, вот, если они будут обрезать а, а облона в конце, потом то есть подключение не произойдет уже, повторно, если что. Они сказали, мы, мы тебе печатаем тогда автомат входной. А, вот, как, а, как ты, а как ты в суде докажешь, что это именно они отключили? Ну, вот как-то не знаю. <с>!!!!!!!! Я-то подал в суд только после того, как у меня случайно на руках оказался акт, отключения, где не все а -а -а. отключились. Копия, точнее. Вот, а, а они даже не, не предоставили никакого акта. Ну, а как ты в суде будешь на пальцах доказывать, что это именно они отключили? Я тебе еще раз вопрос задаю. Какие ваши доказательства? Ну, как доказательства? Я, я же представляю, кто отключал. То есть надо все равно видеофиксация какая-то, да? В смысле, в смысле представляешь? Слово представляешь буквально означает э, представил, то есть на фа, сам себе нафантазировал. Ну, так-то да-да-да. Но... Ну, то есть я, я со спины завидел видел их. Вот, со спины, но ни а их в суде. не фото ничего, не успел делать. Ты их в суде как, в затылок будешь опознавать или что? Не, вот именно, да. Я Это тебе еще раз оговор... задаю. Какие, какие ваши доказательства? Доказательства? То, что нет договора. У Меня с ними. Вот с этой управляющей компанией. Отсутствие договора не доказывает, что именно они отключили. И знай, и знай дар, кто, кто скомандовал подключение? Но опять же, ни аудио не было записи, ничего. То есть я звонил начальнику. То есть краска, наступала краска. Да не знаю, какие действия дальше делать, производить. Они там совершают такие угрозы, все. Там у нас какие-то коллекторы там будут, будут требовать с вас деньги, там Короче, тебе нужны доказать, прежде чем подать суть, тебе нужно доказать, чтобы, что именно они звучили. Угу. Все понял. Желательно письменные. Угу. То есть, опять же, привлечь полицию, да? Родина. Дальше сам думай через полицию, через прокуратуру. Uh -huh. Uh -huh. Жалуйся, жалуйся на них, пиши сообщение о совершенном преступлениях. Ты можешь написать сообщение о совершенном преступлении, что именно они отключили, они пойдут их опросят тебе добивайся отказа постановления о возбуждении, либо отказе и возбуждении уголовного дела. И там ты прочитаешь, что были такие-то, такие -таки опрошены. Они пояснили то-то, то-то. И вот это будет, вот хотя бы такой ответ уже будет доказательство, что именно они отключили. Вот у нас мастера сами признаются, что они отключают. И, и приходит к ним следователь, опрашивает их. А, а я потом читаю постановление об отказе возбуждения уголовного дела, что был mm -hmm. мастер такой-то, фамилия, имя, отчество указывается. И mm -hmm. этот мастер сам там про себя рассказывает, что да, он там был, он отключал. Ну и все, вот это постановление уже есть доказательство. Его уже достаточно. Я понял. А у тебя а у тебя только фан, твои фантазии и... Ну это понятно, понятно. Не образы затылков. Мне, мне также и следственный комитет объяснил, да, что не было никаких их. ну как бы, э, кто отключал ну, нарушителей. И мы никак не можем там возбудить дело, дело. А они могут возбудить в отношении неустановленных лиц, а потом их ну, да, да, да. да. Повторно запросить. Подожди. Просто с твоей, с твоей манерой общения и с твоим подходом к делу, они, естественно, все это быстро сообразили и поняли, что тебе просто можно, ну, как это, лапши Походить. навешать, и все, и ты отстанешь. Что не сделали? А какие-то штрафы, наверное, могут предъявить, да? Потому что я подключился сам. Кому? Мне. А ты подключался Ну да. То есть я пломбу не повредил. Она не приклеилась к этому автоматов. Ну, переключатель. А ты кому не говорил, что ты сам подключался? Нет. А зачем ты мне говоришь, что ты подключался? Ты сам себя сдаешь? Да, ну понятно. Нет, я просто хочу совета. Нет, я я тебе а не доверяю. Вот, вот когда меня спрашивают, как, как у тебя свет появился после первого отключения, я говорю без комментариев. Mm -hmm. Хотя Нет, я даже на их конституцию не ссылаюсь. Без комментариев. А -а -а. Не хочу угу. отвечать на этот вопрос. А -а -а. 51 ты, ты можешь брать только после того, как... Э, э, и не нужно брать, если ты прям ничего не хочешь пояснять, это только после того, как тебя возьмут подписку за дачу ложных показаний. Это у следователя только. У -у -у. Там ты не имеешь права отказаться от, от, от, от вопроса. Или в суде там под подпиской. А вот там нужно отвечать. Затрудняясь ответить, не припоминаю. Все. Mm -hmm. Ответ есть? Есть. Ответил, ответил. Информацию сообщил? Нет. Все ясно. А вот это вот более заявление, оно только в случае, если на тебя, да, подают, допустим. Это вот компания, суд. Какой из них? Мне меня множество волеизъявлений. Ну вот тут, как объяснить? Я уже исправил тут. Я вот, вот, написать. О а признании законным действия по прекращению подачи электроэнергии о дознании восстановить электроснабжение, подзаказание а, это... компенсации морального вреда. Угу. А так это волеизъявление с заявлением? Так. Вот оно. Сейчас в моем случае не подходит, да? Никак. да нет, нет, потому что ты доказать не сможешь. Угу. Угу. У тебя это, то есть даже если ты подашь, тебя оставят без движения и э, вынесут определение, что это Оставить без движения, могут отклонить, сразу завернуть, что не предоставлены доказательства. Могут оставить без движения. У нас же это, как это, суды это рулетка. Ну, ясно. Вот. И, скорее всего, вынесут определение, оставить без движения до тех пор, пока не предоставишь нам в течение определенного срока эти доказательства, что именно они отключили. Угу. А у тебя таких доказательств на данный момент нету. Тогда придется добиваться. Не добиваться а стараться получить, mm -hmm. добиваться от слова бой, <с добиваться от слова бить. Да нет, биться здесь не надо, конечно. Все надо субординацию соблюдать, понятно. Какую субординацию? При чем тут субординация? Субординация там, где есть подчинение, где есть уровни иерархии. Ты подчинение, что ли? Ну нет, нет. Ну, а при чем тут субординация? Ну, я просто ну, смысл немножко. Субординация относится только э, к, к паре на, начальник-подчиненный. А, понял, все, открыл, все, теперь понял. Е-мое, да ты еще и в словах не разбираешься. Ну, да, как бы да. Говоришь словами, значение которых э, понятия не имеешь, что они означают. Mm -hmm. Все ясно. Если Спасибо тогда. Зачай каждое слово, читай внимательно. Потому mm -hmm. что ты обрати внимание на приложения, которые указаны. Там указано, что копия акта об, об отключении. Они там все сами расписались. Mm -hmm. Полицейские любезно, не знаю, то ли случайно, то ли специально предоставили этот акт. Mm -hmm. Ладно, буду думать. Думай. Я могу разместить наш разговор для всех? Mm -hmm. Могу, да. То okay, есть можете. Добро. Это сделай анонимно, чтобы у тебя там никто не докопался, кто у тебя свет подключил. <счё> ну да. Все, спасибо. Благодарствую. Благодарствую.